Привет! Меня зовут Аня и ты слушаешь подкаст «Давай по-русски». Сегодня 13 февраля 2022 года, воскресенье вечер. Я сижу дома в теплой уютной квартире, а за окном 28. Это может означать только одно, что на дворе зима. Ты любишь зиму? Я очень. Не могу сказать, что это мое самое любимое время года, но одно из. Я вообще считаю, что у природы нет плохой погоды. Всякая погода – благодать. Кстати, именно так поется в известном кинофильме «Служебный роман». Очень советую тебе его посмотреть, если еще не смотрел. Так вот, за что я люблю зиму? Ну, наверное, за ее сказочную красоту, когда все вокруг становится, как в серебре. В серебре, потому что когда снег блестит на солнце, он очень напоминает серебро. И это очень красиво. Однако, не во всех уголках России выпадает снег. Например, на юге страны зимой очень мало снега, либо он быстро тает и часто идут дожди. Как ты знаешь, Россия – это огромная страна. Ее территория лежит сразу в нескольких климатических поясах – субтропическом, умеренном, арктическом и субарктическом. Однако большая часть страны находится в умеренном климатическом поясе. И здесь можно наблюдать все четыре времени года – зиму, весну, лето и осень. Зима в России начинается 1 декабря. Декабрь, январь и февраль – это зимние месяцы и самое холодное время в России. Средняя температура воздуха в это время года составляет от 2 до 12 градусов мороза, но она может сильно колебаться, то есть может сильно меняться в зависимости от региона и месяца. В декабре – самые короткие дни и длинные ночи. Солнца почти нет и темнеет рано. Самый холодный месяц – это январь. Именно в январе случаются сильные морозы, ниже 30 градусов. Их в народе еще называют крещенскими морозами, потому что они приходятся на православный праздник Крещения, который верующие отмечают 19 января. В феврале часто дует сильный ветер, идут снегопады и метут метели. Но день становится уже немного длиннее и даже чувствуется приближение весны. Хотя на улице холодно, зимой русские не сидят дома. Мы очень любим гулять на свежем воздухе и заниматься зимними видами спорта. Что обычно мы делаем? Мы катаемся на лыжах и коньках, Дети очень любят кататься с ледяных горок, играть в снежки и лепить снеговиков. Вы когда-нибудь играли в снежки? Снежок – это такой шарик из снега. Его очень легко слепить. Правила игры в снежки очень простые. Нужно просто лепить снежки и бросать их в других игроков. Как правило, мы играем с нашими знакомыми или друзьями. Лучше не, игр... не бросать снежки в случайных прохожих. Они тебя могут просто не понять и разозлиться. Самый любимый зимний праздник у всех русских – это Новый год. В России 11 часовых поясов, поэтому Новый год здесь встречают целых 11 раз. Самые первые – это жители Камчатки, а самые последние – жители Калининграда. Новогодние праздники в России длятся очень долго, целых 10 дней, с 1 по 10 января. А в ночь с 13 на 14 января мы еще отмечаем Старый Новый Год. Это Новый Год, но по старому юлианскому календарю. Да, мы очень любим праздники. После зимы наступает весна. Все-таки думаю, что именно весна – это мое самое любимое время года. Может быть, потому что весной у меня день рождения, я не знаю. Но это прекрасная пора, которая вдохновляла великих русских художников и писателей. Одни называли ее «Весной красной», другие – «Царицей цветов», третьи сравнивали с прекрасной молодой девушкой. Вообще, весна у многих ассоциируется с надеждой, с началом нового этапа. И это действительно так, ведь вся природа просыпается от долгого сна. Долгий сон, да, именно так мы воспринимаем долгую зиму, мы сравниваем ее со сном. За несколько месяцев зимы мы очень устаем от холода, поэтому так радуемся весеннему солнышку и первым теплым денькам. Март, апрель и май – это весенние месяцы. С середины марта снег начинает активно таять. В апреле снежный покров полностью сходит и становится значительно теплее. Солнце теперь не просто светит, но и греет. Появляются первые цветы, подснежники, начинают весело петь птицы и природа наконец оживает. Но настоящая весна в России приходит только в мае. Тогда деревья становятся полностью зелеными, поднимаются сочные травы и воздух наполняется нежными цветочными ароматами. В конце мая, начало июня наступает долгожданное лето. Июнь, июль и август – это летние месяцы. Для многих именно лето – это самое любимое время года. И это неудивительно, ведь лето – это время каникул и отпусков. Дети отдыхают от школы и уроков, а взрослые – от работы. Летом дни становятся намного длиннее, а ночи – короче. Стоит очень хорошая погода, и температура воздуха поднимается до 22-25 градусов. Летом мы очень много времени проводим на природе. Ходим в походы, гуляем в парках, загораем и купаемся в морях и озерах, а также много путешествуем. А кто-то все лето проводит у себя на даче, сажает огурцы и помидоры и полит грядки. В конце июня-начале июля в северных городах страны, таких как Санкт-Петербург, Архангельск и Якутск, можно наблюдать очень интересное явление белые ночи это когда ночью светло почти как днем а за полярным кругом наблюдается полярный день это когда солнце вообще не заходит за горизонт например в городе мурманске такое явление начинается 22 мая и заканчивается 22 июля в конце августа начале сентября становится прохладнее и наступает осень Сентябрь, октябрь и ноябрь – это осенние месяцы. В это время все чаще идут дожди и начинают опадать первые листья. Первое сентября – первый день календаря. Именно 1 сентября начинается учебный год, когда школьники идут в школу, а студенты в университет. Дачники собирают урожай овощей и фруктов. В некоторых регионах страны в сентябре может быть достаточно тепло, а середина сентября – почти летний. Такой короткий период теплой и приятной погоды в народе называют бабьим летом. В сентябре и первой половине октября природа в России очень красивая. В это время все как будто золотое. Листья на деревьях становятся золотисто-желтыми и красными. Эту короткую, но прекрасную пору называют «золотой осенью». В ноябре листья с деревьев уже полностью опадают, начинают идти холодные дожди и выпадает первый снег. Животные в лесу готовятся к зиме, а птицы улетают в теплые края. И так повторяется из года в год. А у тебя, дорогой слушатель, какое любимое время года? Ты можешь зайти на мой сайт давайпорусски.ком и оставить там свой комментарий. Обязательно напиши, откуда ты, какое у тебя любимое время года и почему. А на сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!